Друзья, всем привет! Наконец-то я вырвался на рыбалку. Практически три недели не получалось из-за работы. Уже середина июня, чтобы вы понимали. Очень круто. Уже, кстати, у нас кувшинки и лилии поднялись. Я сейчас пройду эту протоку и потом покажу вам, какой ковер из кувшинок на Каховском водохранилище сейчас. Это очень круто, очень красиво. Сегодняшняя рыбалка будет посвящена, ну, как обычно, мирной рыбе. Скорее всего, что карасю, потому что я из наживки брал только червя сегодня красного. Хочу пойти на место, которое на прошлой рыбалке я нашел, в камышах, чтобы был хороший крупный карасик. Если я, конечно, туда смогу доплыть, потому что если кувшинка поднялась, то это, конечно, мучение и боль через нее плыть. Вот это наше Каховское водохранилище в июне. Но это плавни. Великолужские плавни так называемые. Вот такая красота. Кувшинки. Вон лилии. Вот только-только начали раскрываться. Когда раскроется красота неимоверная. Вот такой у нас рассвет. Ребят, смотрите, пока я шел к своему месту, вот здесь у ну, меня надо в ту сторону было идти, к моему месту. Я вот приметил такое перспективное место вот здесь, и идут пузыри, то есть, возможно, тут копается карась. Я решил здесь стать, попробовать. Если, конечно, клева не будет, я пойду на свое место, и там будем ловить. Но именно хочется попробовать вот это место. Кажется, оно мне что очень-очень интересное. Смотрим. Вот была первая только что небольшая поклевочка. Посмотрим, что из этого выйдет. Глубина примерно метр двадцать, может быть метр пятьдесят. Но видно, что внизу трава. Поэтому сейчас буду играться немножко с глубиной, чтобы понять, на какой глубине стоит все-таки рыба. Давай, давай, давай, давай, давай. Ах, ребята, был карась. Тут был карась, но я его провтыкал. Если видно, возле поплавка сколько пузырей. есть рыба либо копается либо в траве там шоркается и из-за этого пузыри сейчас посижу еще может с полчасика если ничего не поймаю либо если не будет крупная рыба буду менять место сегодня рыбачить но ну, максимум часов до 10 потому что дальше смысла нет будет дикая жара Такая красноперочка небольшая. Неожиданно, конечно. Ладно, попробую еще посидеть чуть-чуть. Причем под бороду ее взял. Видите? Здесь она просто над крючком ходила. Видно, стайка стоит. Да, там однозначно красноперка, это не карась. и пузыри идут именно от травы потому что они достаточно такие мелкие сейчас если еще парочку красноперок вытащу буду менять место однозначно хочется побороться именно с карасем а не с красноперкой вот он вот он первый карасик смотрите я кидал вон туда а потом перекинул буквально 2-3 метра в сторону и поймал вот такого красивого, удожественного карася. Отлично. Это то, чего я и ждал от сегодняшней рыбалки. Продолжаем. Ого. Видели, Альбатрос, какого карася понес? Хорошего. Да что ж такое, блин, с мимо и мимо, блин, такое ощущение, что не карась, а красной придолбит. Ну альбатрос, конечно, такого зачетного, ну может с ладошком, может чуть-чуть меньше понес. Приехал на то место э, на прошлой рыбалке, которое я нашел, где я хорошего карася ловил. Там, честно говоря, мелочь просто задолбала, сбивала всего червя, да и червь такой, что в принципе от одного тыка отваливается, какой-то слишком водянистый сегодня. Приехал сюда, расчистил себе место, закормил. Закормил хорошо. Ну, конечно, и пошумил существенно. Поэтому я думаю, минут 10-15, может даже и 20 клево не будет. Но ну, а дальше посмотрим. То есть в здесь очень хорошо отловился. И это было уже практически 12 часов дня и рыба кривала. Вот он, первый карасик на новом месте. Хель успел камеру включить. Ладошечка. Небольшой, но приятный. Долго, конечно, долго, конечно, рыба подходила. Наверное, на минут 20 точно ничего не было, а то может и больше. И очень-очень аккуратно клевала. В принципе, она шумела, это логично. Но ну, плюс, если она стояла... Где-то вдалеке, соответственно, пока она собралась на прикормку, прошло какое-то время. Есть! Еще один. Ребят, я заметил такую особенность на этом месте. рыба здесь именно карась клюет не классически когда поднимает поплавок а именно берет и тянет его сразу в камыш то есть, взял червя и валит в камыш все вот обратите внимание поплавок сейчас гуляет а он его не приподнимает он может чуть-чуть приподнять но он потом поведет он его не выложит И опять, если вы успели заметить, попробовал чуть-чуть, конечно, да, он приподнял его, практически выложил и просто пошел в камыш. Вот такой вот красавец. Небольшой ладошка, но приятный. И берет очень активно, жадно, заглотом. Долго не мусолит. То есть, если она ему понравилась, он сразу берет. Он какой-то такой слишком слюнтявый здесь. Непонятно, знаете, вот как после зимы. Еще такой слой слизи большой. Но здесь то же самое. Интересное такое место. Да. это чуть-чуть поменьше, но тоже красивый. Вот он здесь какой-то такой вот бронзовый. Вот смотрите, как переливается да, на солнце. 5. поднял и повел все разорвал конечно червя в хлам ну, ладно сейчас перенаживым до последней наверно минут пять это уже четвертый карась небольшой ладошка но ну, в принципе летом ловить крупного карася вот как весной не всегда получается его надо очень тщательно искать не всегда находишь но такой очень приятно упирается тем более Добавляет азарта то, что все-таки недалеко находятся камыши То есть успеет он завести, не успеет, оборву, не оборву снасть В общем, есть свои нюансы, которые просто добавляют кайфа им на рыбалке Сейчас докину чуть-чуть жменьку прикормки И он начнет дергать поплавок Даже не в то место, куда надо, но все же Это провоцирует его на поклевке вот, приподнимает все повел иди сюда не вылаживает его а именно ведет но это тоже такой покрасивее уже так чуть чуть чуть больше ладошки красивый карасик клюет отлично бороться с ним одно удовольствие Особенно, когда отдаешь, немножко ему все-таки протянуть, не сразу подсекаешь. И ловишь прямо возле самых камышей его. Так, да, ребята, кайф неописуемый. А еще, знаете, говорят, что вот рыбалка в июне никакая. Рыба отнерестилась, рыба болеет. Не знаю. Отличная рыбалка, как по мне. Просто надо найти рыбу. Как только ее нашел, рыбалка сразу становится в июне отличной. И вот эти все предрассудки, что лучше в июне вообще не ловить, это все глупости. Вот смотрите, все взял, сразу повел. Иди сюда. Я даже камеру не выключал. Сразу на камеру взял и пошел. Чуть-чуть приподнял. Просто показалось, что типа это я, это карась. Ну, хоть червя не сожрал. Вот такой небольшой. Вот видите, сколько слизи. Непонятно почему. До весной столько слизи, когда рыба только от сна отходит. Она же на ямах стоит, не двигается. Вот ну, все, опять взял, все повел. Ну, это, конечно, вообще мелюзга, мы ее сразу отпускаем. Туда подальше, чтобы обратно не вернулся сразу, не задолбливал Я вот думаю, наверное, большинство карасей выпущу под конец, потому что мне они в принципе не нужны. Жареные я уже наелся, сушеные у меня пол холодильника забито, поэтому пока что подождем. Наловить карася я всегда смогу и насушить себе. Кстати, посмотрите мой рецепт, я ссылку на видео в описании кину, именно как сушить карася. Очень быстро и вкусно, и напоминает азовского бычка. Ну, Черного, не мортовика, конечно, а черного, как каменистого. Очень вкусно и быстро чистится. Ну, только кинул, сразу покровка. Ну, вот тоже, да, вот интересная вообще рыба краси. Кажется, ну, она простая во всех водоемах, в принципе, есть, все про нее все знают. На самом деле, хрен там. Как клюет, все знают, да, поднимает, ну, так как она донная рыба, поднимает и вылаживает опловок. Хрен там. Взяли и поперли в камыш. В данном случае те, те, которых я только что ловил. То есть так делает по сути карп. Иногда клюет как красноперка, иногда на червя, когда-то на перловку, на кукурузу. То есть ты хрен ему угодишь. В принципе, вот как я сегодня поехал с одним червем на рыбалку, это в принципе можно вообще приехать без ничего. Ну что-то не хочет он сегодня на червя брать и все. Хотя говорят, что червь универсальная насадка. Поэтому карась такая интересная рыба. Этим она мне в принципе нравится. Что не всегда угадаю, что он сегодня хочет. Поэтому приходится брать сразу несколько наживок. Но то, что она сильная и мощная рыба, это вы и так без меня знаете. С ней приятно повозиться, особенно если крупные караси, От полкилограмма до килограмма, то там вообще просто огонь. Вот сейчас выложил по классике ну и сразу повел вот такой хороший красивый ладошка стандартная для этих мест на сегодня вот смотрите, смотрите, как заглатывает сразу взял и пошел вот это мне нравится что без лишней скромности вот такой красавец Еще и червя в принципе оставил, респект ему, только что видели, камыш зашумел, рыба есть, Это вот у нас стоит вот так вот по периметру. И чем ближе я кидаю именно к камышу, тем смелее поклевки, но конечно и больше шанс того, что заведет в камыш, и буду я потом долго и нудно его оттуда выколупывать. Я только что докормился, поэтому немножко подутих клев. Распугал я рыбу все-таки. Придется, наверное, подождать минут 10, пока она обратно соберется. Далеко она точно не отошла, потому что я смотрю, что камыши шевелятся рядышком. Будем ждать. Вот видите, опять поклевка была. Ну, судя по всему, это безбашенные... Маленькие карасики, которым абсолютно все равно, они еще ничего не боятся, они еще глупые. Ну и по поклевке видно, что они просто не могут... От этого червя я там два червя хороших таких насадил, то есть пучок огромный. То есть только крупный карась может сразу заглотить. Мелкий начинает его по чуть-чуть сдергивать. Пошел, иди сюда. Вот. вот это хороший подошел. Что значит докормился, да? ну, -ну. Один из самых больших. Не, ну у меня такой еще один есть. Вот такой красивый. И тоже взял. Очень жадно. Опять он заглотил. Самую пасть буду сейчас пять его ковыривать. Ну, круто. Уже 9 часов. Думаю, еще часик посижу и буду сворачиваться. Рыбы наловил нормально. Ну, как я сказал, что большинство, наверное, все-таки выпущу. Оставлю там 2-3 штуки. Просто для того, чтобы котов накормить. Ну, таких 3-4 экземпляра у меня достойных есть. Остальные это ладошка. По классике поднимает. Вот такой вот маленький. И тоже уж успел заглотить. Ты посмотри на него. Да что ж такое? Что ж вы такие жадные сегодня все? Опять буду выколупывать. О, вот это красавец. Вот это самое большое на сегодня. Смотрите какой, ребят. Смотрите какой. О. Сколько тут? Ну, сантиметров, наверное. 25-30. Красавец. Даже камеру не успел включить. Просто бросил. Думаю, пока там отвлекся. Руки вытирать смотрю пошел красавец вот этот конечно достойный сейчас я вам покажу его э, блин прикормку а. ну, конечно если такой же как только что был ха, я только за это же еще чуть дольше посижу не для того чтобы не рыба нужна а просто для того чтобы получить от кайф и адреналин или его на удочку поднял. Я уже говорил, что у меня удочка такая, ну, достаточно медленного строя. Гнется хорошо. И тянуть такую мощную, большую рыбу, очень приятно у нее. Еще один очень симпатичный карасик. Больше ладохи. Такой грамм, может, 200 Красавец. Да, клюют, конечно, не активно. Точнее, не часто. Но такие симпатичные. Стоящие карасики. Та да, сегодняшняя рыбалка просто супер. что такое, блин, произошло. Первый раз у меня такое случилось. Короче, вот мой садок. Его видно? Вот он так вот висел и все. И только шел, блин, один карась, блин. Как сиганул и просто выпрыгнул из садка. Бля, у меня такое первый раз произошло Надо затягивать, оказывается Хоть чуть-чуть его Пипец И причем такой хороший ушел Ну, ладошка Не самая крупная, но все равно Провтыкать рыбу из садка Это ж вообще надо, надо уметь Кому понравилось, ставим лайк Да, блин Провтыкать рыбу Супер Ладно тянуть и провтыкать там, сорвалась Иди сюда. Небольшой. Мы его, наверное, сразу выпускаем. Нам такой не нужен. Ну, я уже второго поймал. Взамен того, который выпрыгнул. Но они такие. Поменьше, чем он выпрыгнул, конечно. Точнее, поменьше того, который выпрыгнул. Но все же. О, хорошенький. Хороший карась. О, смотрите, какой красавец. А. Ну, приятно. Ж. Кинул, кинул под самый камыш. И сразу взял. То есть на открытом крупный не стоит. Стоит под камышом. Так, надо подзатянуть садочек чуть-чуть. Блин, уже и домой собираться пора. Блин, ну такие хорошие экземпляры клюют. Что, жалко уезжать. Все-таки вырвался раз за последние три недели на рыбалку. А ну, знаете, как говорится, оторвался до сладкого. Друзья, все, моя сегодняшняя рыбалка завершена. Я уже сложил свои снасти. Сейчас я вам буду показывать свой улов. Рыбалка меня сегодня порадовала. Свой единственный выходной я провел просто замечательно на природе, на воде со своим любим, любимым занятием, то есть рыбалочкой. Отдохнул просто шикарно. Три недели отсутствия на воде, конечно, блин, даются в знаке, я кажу, украинского, да, чувствовалось хотелось ломала но это как наркотик я думаю рыбаки меня в принципе понимают вот. рыбалка понравилась тем что карась был хороший мелкого я отпускал От того что больше ладошки там грамм 200 я соответственно оставлял очень порадовал карась который выпрыгнул с садка это был эпический фейл с моей стороны не затянуть его но карась молодец то что боролся до конца и реально он получил свободу он за нее боролся он ее получил все ребят сейчас увидите мой лов. И всем, кому понравилось, подписываемся на мой канал Fishing, ставим лайк и смотрим следующие мои видео. Я думаю, что так долго я теперь не буду затягивать с ними. Вот мой сегодняшний улов. Ну, килограмма 3, не больше. Мелочь я, как я уже сказал, отпускал. Одного краснопера взял, честно говоря, блин, надо было его сразу отпустить. но ну, что-то втыканул. Ну и, соответственно, он сдох, поэтому смысла отпускать его нет, отдам котам. Вот такая рыбка. Хороший, мерный карась. Есть, конечно, один очень приличный. Ну, средний, да. Средний размер это вот такой у меня. Сейчас, если, конечно, достану его. Этот самый крупный, где мой вот это наверное он, да? Ну, вот такой хороший карасевич. Вот так. Ну и все. Вот такие карасики. В общем, рыбалкой а остался полностью доволен.